Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо со связью. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы меня и видите, и слышите. Жду ваших ответов в наш чат. Да, вижу, что все отлично. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Романова Юлия, я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проводим вебинар. Тема нашего вебинара – это подача заявки по правилам 2022 года. То есть Мы сегодня с вами поговорим о тех правилах, которые вступают в силу с нового года с учетом изменения оптимизационного пакета. Пожалуйста, я прошу вас, задавайте все интересующие вопросы, пишите в отдельную вкладку, которая так и называется «Вопросы и ответы», потому что в общем потоке чата могу ваши вопросы не увидеть. И сейчас мы с вами перейдем к рассмотрению наших тем, которые запланированы на сегодня. Традиционно это заявки на участие. В конкурсе, в аукционе и в запросе котировок. То есть на сегодняшний день мы с вами знаем, что с учетом оптимизационного пакета останется три основных вида закупок, три способа закупок. Останутся в том числе и отдельные подвиды этих способов закупок, но в случае, когда мы с вами говорим именно про заявки участника, это, конечно же, будут заявки на участие в электронном конкурсе, в электронном аукционе и в запросе котировок. И сегодня мы с вами рассмотрим самые распространенные ситуации, то есть когда мы участвуем в открытых закупках. И с Нового года это будут исключительно открытые электронные процедуры. Итак, мы переходим к рассмотрению наших вопросов. Начнем мы с вами с обзорного материала. И прежде чем... Прежде чем мы с вами перейдем к теме, хочу напомнить, что некоторые субъекты с учетом проводимой деятельности организации имеют право на получение субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Буквально в несколько кликов можно заполнить заявку в своем личном кабинете на сайте налоговой и получить субсидию в связи с очередной волной коронавирусных ограничений. Если вы уже получили субсидию, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат, если нет, поставьте, пожалуйста, минус. Буквально вот несколько закрытые процедуры будут, но это не тема нашей сегодняшней лекции, поэтому мы с вами в рамках отдельного мероприятия рассмотрим данный вопрос. Сегодня мы с вами поговорим про открытые процедуры. Да, да, вижу, что есть, кто пока еще не получил, но не все, естественно, виды деятельности, как считает наше наш правительство, законодатель попали под соответствующие ограничения, не всем видам деятельности требуется поддержка, но вот, тем не менее обратите на это внимание. Итак, мы с вами переходим к нашей основной теме. Те изменения, которые я сегодня озвучу, весь порядок участия в закупках, в том числе порядок подачи заявок, регламентирован с учетом оптимизационного пакета. Оптимизационный пакет — это 360-й федеральный закон. Поэтому, в случае, если тема вам интересна, если интересно изучить целом изменения, которые произойдут с нового года, рекомендую 360-й федеральный закон изучить для тех, кто еще не изучал положение. Итак, способы закупок. По правилам 2022 года у нас останутся три основных способа закупок. Это конкурс, это аукцион, это запрос котировок в электронной форме. Но, как изначально нам говорил законодатель, что останется всего лишь три способа закупок, то есть произойдет сокращение с 11 способов до всего лишь трех способов закупок. Здесь я все-таки вынуждена сказать, что законодатель в этом плане лукавил, ввиду того, что останутся в том числе и подвиды этих закупок будут также открытые конкурсы в электронной форме закрытые конкурсы закрытые конкурсы в электронной форме или по-другому это закрытый электронный конкурс аукцион будет иметь свои подвиды это открытый аукцион в электронной форме это закрытый аукцион закрытый аукцион в электронной форме и традиционно запрос котировок не будет иметь каких-либо подвидов самой закупки Закупки можно разделить на открытые и закрытые. Сегодня мы с вами поговорим про открытые конкурентные закупки и про подачу заявки на эти процедуры. И э, учитывайте в том числе неконкурентные закупки, это статья 93 третья. В частности, нам с вами интересна, прежде всего, часть первая, те случаи, которые перечислены в статье 93. Здесь тоже обратите внимание на то, что происходят определенные изменения, причем часть изменений она запланирована уже с перспективой на 2023 год, но тем не менее есть те изменения, которые вступят в силу тоже уже совсем скоро, снова 2022 года. Важно учитывать в том числе и те особенности, которые предусмотрены, частью 12, которая функционирует у нас, принята она сравнительно недавно работает, тоже сравнительно недавно, только с 1 апреля текущего года. Это так называемое предварительное предложение. Здесь вот особое внимание обратите на эту возможность, ввиду того, что пока еще не все участники, которые занимаются поставкой товаров, а все-таки у нас часть 12 говорит о по поставке товаров, разместили свои предварительные предложения. Здесь важно учитывать тот нюанс, что без размещенного предварительного предложения со стороны участника закупок такая э, процедура закупка единственного поставщика не состоится, ввиду того, что при размещении заказчиком извещения не произойдет автоматический отбор из предварительно размещенных предложений. Поэтому на часть 12 тоже обратите внимание. Таким образом у нас уйдут в историю запросы, предложения, двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием. То есть, соответственно, самих процедур не будет уже с нового года, с нового 2022 года. И в том числе, и, соответственно, мы не будем подавать заявки соответствующих типов заявок, например, заявка на запрос предложений, заявка на двухэтапный конкурс тоже все это уходит в историю. Останутся у нас заявки на участие в конкурсе, в аукционе и в запросе котировок, с учетом подвидов этих закупок. Еще один важный нюанс заключается в том, что. Исключается полностью документация о закупке. То есть вот тот привычный талмуд документов, которые нам нужно изучать из закупки в закупку, те стандартные повторяющиеся положения, которые и так прописаны изначально в самом законе, изначально прописаны в других документах, в том числе документах, регламентирующих закупочную деятельность конкретного заказчика. Так вот, таких положений планируется, что больше не будет. И все Требования, все условия, все требования к участникам закупок, требования к составу заявки будут перечислены в извещении. Вообще, здесь важно учитывать структуру. Закона. То есть когда вы будете, если вы еще не изучали изменения, когда вы будете их изучать, учитывайте, что меняется и сама структура 44-го федерального закона. В интернете можно найти цветные редакции 44-го закона и 223-го федерального закона, то есть с учетом тех изменений, которые произойдут с нового года и уже в более поздний период. Рекомендую посмотреть именно такие редакции, ввиду того, что по тексту самого закона выделены именно те изменения, которые произойдут уже в самое ближайшее время. Так вот, в отношении структуры, что поменяется. Мы с вами привыкли, что у нас есть отдельные статьи, которые регламентируют частные вопросы. Например, участие, ну, я не воспроизвожу дословно статью, воспроизвожу, воспроизвожу смысл статьи, участие в электронном Зоне. Подача заявки на процедуру конкурс. Конкурс у нас есть еще разделение на сегодняшний день на бумажный, на электронный, то есть есть те статьи, которые у нас уже давно не подвергались изменениям, и, соответственно, они регламентируют общий порядок проведения. В более поздний период появились статьи, которые регламентируют уже именно электронный конкурс, например, аукцион и так далее. Так вот, здесь законодатель постарался в том числе и в структуре самого закона внести существенные изменения, ему это удалось, и на сегодняшний день есть универсальные статьи, которые без привязки к конкретной процедуре регламентируют те или иные вопросы. Например, статья про извещение, извещение об осуществлении закупки. В статье перечислены абсолютно все э, нюансы, которые э, могут, собственно, определять ту или иную процедуру без привязки уже к тому, что это извещение по электронному аукциону, либо извещение по конкурсу и так далее. Есть э, отдельная статья, которая регламентирует порядок подготовки, в том числе и подачи заявки на участие в закупке. То есть в этой связи я рекомендую обратить внимание на э, такие статьи, как э, прежде всего это статья 43, ну, у нас дальше это все будет по тексту презентации. Как раз в этой статье мы с вами найдем исчерпывающие требования к извещению, извещения о проведении закупки. Здесь следует обратить внимание только на те конкретные положения, которые относятся к вашей закупке. То есть, например, с нового года вы нашли процедуру электронный аукцион, хотите поучаствовать, плюс, зная, что вступили в силу изменения, вы решили дополнительно подстраховаться и проверить ту информацию, которую заказчик изложил в извещении. Это, кстати, будет не лишним сделать, ввиду того, что заказчики, соответственно, здесь тоже не исключен человеческий фактор, возможно, ошибки в плане составления извещения в том числе. Так вот, открываем статью 43 и изучаем только те положения, которые относятся именно к порядку проведения аукциона. То есть, например, те положения, которые относятся уже к конкурсу, в части установления критериев, стоимостных критериев, эти положения мы просто опускаем и не применяем к конкретной процедуре электронного аукциона. Но обо всем по порядку, здесь я уже немного вперед забегаю. В отношении сроков размещения извещений. Здесь изначально тоже была такая задумка у законодателя, что и в части размещения сроков извещения по закупкам и, соответственно, в части именно подачи заявки будут установлены равные сроки. Но все-таки на практике такой постулат оказался не нежизнеспособным. И было доказано, что необходимо в отношении разных закупок установить разные сроки подачи заявок. И таким образом по конкурсу у нас есть 15 дней до окончания подачи заявок. По аукциону у нас традиционное разделение закупка до 300 миллионов, закупка свыше 300 миллионов рублей. Если до 300 – это семь дней, если свыше 300 миллионов рублей по начальной максимальной цене контракта, то 15 дней заказчику нужно установить до окончания подачи заявок на участие. А здесь еще есть частный случай, когда речь идет про строительные работы, то, соответственно, по стройке тоже устанавливается свой срок, точнее свой порог по начальной максимальной цене контракта, свыше которого максимальный срок в не менее чем 15 дней устанавливается заказчиком для подачи заявок. Это 2 миллиарда рублей. Такой ценовой факт. И запрос котировок не менее чем за 4 рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Вот такой вот срок устанавливается. Далее, следующий важный Важный элемент в целом закупочного процесса, с которым нам предстоит работать, это изучение извещения, уже которое составляется по новым требованиям и правилам. Извещение об осуществлении закупки. Здесь вот вы видите выдержки, ну здесь не выдержки, а точнее полностью приведены все требования, которые включаются заказчикам в извещении, но включаются они с учетом тех особенностей, которые предусмотрены для конкретного способа закупки. То, есть вот то, о чем я говорила, если это аукцион, то уже не стоимостной критерий заказчикам не учитывается. Но это самый такой простой банальный пример. Всего здесь мы с вами в этой статье... В отношении извещения в осуществлении закупки найдем 23 пункта, исчерпывающий перечень. То есть, вот это извещение, оно фактически заменяет полностью документацию закупки, закупке. Но здесь тоже есть еще свои интересные моменты, о которых я чуть позже скажу. Итак, что же включает в себя извещение? То извещение, на которое мы будем ориентироваться с нового года при подаче заявки в том числе. То есть помимо тех требований, которые непосредственно указаны в отношении заявки на участие в закупке, мы обязательно изучаем само извещение. Это реквизиты заказчика, это ИКЗ закупки. Вот здесь вот обратите внимание на ИКЗ, в том числе в части актуальности для вас в отношении конкретной процедуры получения независимой гарантии уже в качестве обеспечения. Вот один из обязательных реквизитов, это в том числе указание сведений в отношении ИКЗ закупки. Когда получаете независимую гарантию для обеспечения заявки, там необходимо указать ИКЗ самой процедуры. Это вот обязательное требование, за это соответственно, будет заявка отклонена, если не представлены сведения. Если вы перечисляете стандартные денежные средства на специальный счет, то вы не учитываете уже ИКЗ. Способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя. В третьем пункте заказчику укажет, например, что это проводится конкурс. Адрес сети интернет, где проводится закупка. Если это открытая процедура, 8 федеральных электронных площадок по-прежнему пока остается, либо это специализированная электронная площадка, если это закрытая процедура. Наименование объекта закупки, то есть что закупает заказчик. Информация о количестве у единицы измерения, о месте поставки товара. Дальше у нас идут, идут сведения, если закупаются услуги, работы. Информация в объеме у единицы измерения, месте выполнения работы или оказания услуги. Вот здесь вот тоже обратите внимание, что в отношении товара здесь будет указан пункт 6, в отношении работы услуги заказчик заполняет 7 пункт по извещению, срок исполнения контракта. Здесь следует также обратить внимание на наличие отдельных этапов исполнения контракта. С нового года в самом законе будет закреплено понятие отдельного этапа исполнения контракта. И в этой части я рекомендую вам тоже обращать внимание на, во-первых, понятийный аппарат, который используется в контрактной системе. И, и э, вот этот вопрос о применении заказчиком отдельного этапа исполнения контракта учитывать именно через призму того, что подразумевается с нового года в законе под понятием «отдельный этап исполнения контракта». Здесь тоже могут быть э, свои неточности со стороны заказчика прежде всего. Начальная максимальная цена контракта, цена отдельных этапов исполнения контракта, особенности закупки в соответствии с частью 24 статьи 22, это если закупка без определенного объема, то всю специфику заказчик тоже будет обязан указать под девятым пунктом. Это размер аванса, если закупка предусмотрена авансом, Далее, вот здесь вот обратите внимание, одиннадцатый пункт. Он как раз имеет отношение к критериям, критерии оценки заявок. Он будет указан только в том случае, если, соответственно, эта процедура проводима способом. Конкурс. Если это запрос котировок, если это аукцион, то уже 11 пункт не будет учитываться ввиду того, что по аукциону и по конкурсу останутся у нас единственные критерии. Это критерии цены, цены которую предлагает участник закупки. Далее. Пункт 12. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1, часть 1, статьи 31. Это также требования в отношении информации о предоставлении преимуществ отдельным категориям по статьям 28 восемь 29. Вот здесь тоже можно проверить будет заказчик с нового года. В рамках одной закупки можно будет закупать только товары из правительственного перечня. Запрещено с нового года закупать в рамках одной процедуры товары не из правительственного перечня. И товары из правительственного перечня, соответственно, устанавливать преимущество для организации инвалидов и для предприятий уголовной системы. В отношении преимуществ преимуществ участия в закупке для отдельных организаций. Сейчас речь пойдет про Смп и Сонка. Мы с вами знаем, что для СМП и Сонка устанавливаются преимущества в закупках. Так вот, с Нового года процент тех закупок, которые проводятся для СМП Сонка, увеличивается до 25% совокупного годового объема закупок заказчика нужно провести среди СМП Сонка. То есть, таким образом, фактически каждая четвертая закупка конкретного заказчика она будет проходить для СМП Сонка, для участия только таких организаций. Поэтому при отнесении вашей организации к СМП, например, Учитывайте, что, соответственно, уже другие организации, которые относятся к среднему бизнесу, крупному бизнесу, они вам уже конкуренцию не составят. И учитывайте сокращенные сроки оплаты, которые тоже должны быть включены в извещение. То есть вот это те моменты, на которые стоит обращать внимание, в том числе в целом в части принятия решения участвовать или нет, и в дальнейшем уже при подготовке заявки. В отношении сроков оплаты с нового года устанавливается срок оплаты, сокращенный для СМП СОНК, это не более 10 рабочих дней, а уже с 2023 года этот срок еще сокращается до 7 рабочих дней информация в условиях запретах и ограничениях допуска товаров происходящих из иностранного государства то есть стандартные ограничения допуска условия допуска запрета допуска иностранной продукции работы услуг оказываемых иностранными лицами тоже будут перечислены в извещении и будет установлена особенность то есть какой конкретный отраслевой нормативный правовой акт применяется заказчику в отношении обеспечения, которое требуется по закупке, это будет все перечислено исключительно в возвещении, все требования. Это размеры, порядок внесения участникам закупки обеспечения заявки, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств, в случае установления данных требований. В отношении предоставления обеспечения. Здесь один из существенных вопросов в части именно подготовки заявки. Учитывайте, что на момент подачи заявки у вас уже должно быть обеспечение. То есть должна быть получена либо независимая гарантия. Основа а года это не банковская, это независимая гарантия. Либо должны быть предо... перечислены, точнее, денежные средства на ваш специальный счет. Это тоже одно из ключевых отличий от текущего положения. На сегодняшний день происходит проверка на момент окончания подачи заявок. То есть, фактически, ну хотя многие электронные площадки, они все равно дополнительную проверку участнику при подаче заявок со своей стороны предоставляют, так вот, фактически заявка должна быть на сегодняшний день обеспечена именно в момент окончания подачи заявок. С Нового года, уже подавая заявку, пусть даже, например, три дня остается до окончания подачи заявок, если установлено обеспечение, обеспечение должно быть на момент подачи заявок, уже участникам получено, если это независимая гарантия, внесено в соответствующий реестр независимых гарантии. и если это денежные средства, денежные средства должны быть находиться в нужном объеме на спецсчете. Далее, что еще включается в извещение? Информация о банковском сопровождении контракта, если актуально, по 35-й статье, информация о возможности заказчика заключить контракты с учетом особенностей по статье 34 четвертой информация о возможности одностороннего отказа, дата и время окончания срока подачи заявок, то есть все регламентные сроки, они перечисляются в извещении. И следующие пункты в отношении тоже сроков, это дата окончания срока рассмотрения оценки первых частей заявок на участие в закупке. Вот здесь ключевое значение имеет то, что 22 пункт с нового года относится только к процедуре конкурса. По процедуре электронного аукциона у нас больше не будет разделения заявки на первую и на вторую часть. Все сведения в составе заявки мы будем подавать в единой части заявки. То есть таким образом, рассмотрение и, соответственно, оценка будет происходить в отношении заявки на участие по конкурсу. Здесь предусмотрено по-прежнему разделение, хотя по конкурсу тоже произошли свои э, изменения в части проведения закупки. Дата проведения процедуры подачи предложения о цене контракта, либо сумме цены единиц товаров, работы услуг. Э, здесь с учетом в том числе особенностей по э, закупке с неопределенным объемом по э, статье 22 по части 24 этой статьи с учетом проведения конкурса, аукциона при проведении электронного конкурса. Процедура подачи предложения цене контракта должна приходиться на рабочий день в следующей датой окончания срока рассмотрения оценки первых частей заявок. То есть рассмотрены первые части заявок, произведена оценка, если критерий для оценки был установлен по первой части. Участнику закупки уходит уведомление На следующий день вот та самая процедура, которую мы с вами называем в обиходе переторжкой, в законе с нового года это понятие подачи предложений о по цене контракта, ну, по сути, та же самая переторжка, когда мы можем подать ценовое предложение, улучшив тем самым цену, которую мы указали в составе заявки. Далее, при проведении электронного аукциона предусмотренная процедура, то есть процедура торгов, начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке. То есть таким образом меняется формат проведения закупок. Здесь, на мой взгляд, больше, конечно же, большим изменениям подвергся именно электронный аукцион, но есть и по конкурсу свои изменения. А несмотря на то, что изначально законодателям было явно озвучено то, что у нас останется только извещение, не будет никакой документации, извещение будет структурировано, будет оно включать те 23 пункта, которые мы сейчас с вами изучили. Соответственно, здесь все же, прямо исходя из положений, которые предусмотрены опять же той же статьей 42, которая регламентирует порядок подготовки извещений, установления требований в отношении в том числе заявок, Таким образом, можно, исходя из положения этой статьи, сделать вывод о том, что будут все же документы, но они будут иметь, опять же, структурированный вид, то есть приведены к общим типовым формам. И, соответственно, участнику закупок при подготовке своей заявки на участие важно учитывать те положения, которые предусмотрены в том числе и в документации, в электронных формах документов, которые являются неотъемлемой частью извещения, в отношении документов. Какие документы будет обязательно прилагать заказчик к составу извещения? Это описание объекта закупки в соответствии с 33 статьей стандартно, обоснование начальной максимальной цены контракта. Вот здесь вот третий пункт нам особенно интересен сегодня, это требование к содержанию состава заявки на участие в закупке в соответствии с 44 федеральным законом, инструкция по ее заполнению при этом стандартно не допускается установление требований, которые влекут за собой ограничения конкуренции, то есть в том числе противоречат нормам 135 федерального закона. Далее, четвертый пункт, он имеет отношение как раз к закупке, проводимой способом конкурса, это порядок рассмотрения оценки заявок и, соответственно, это проект контракта. Далее, в отношении отдельных э, закупок с учетом специфики предмета закупки могут быть э, перечислены дополнительные требования в составе извещения. Это услуги специализированного депозитария, э, это в том числе услуги по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров э, и багажа. Но здесь мы с вами подробно не останавливаемся. Далее. Когда мы изучаем извещение, то здесь мы стандартно ориентируемся на те положения, которые указаны в извещении, в том числе в тех электронных документах, которые являются неотъемлемой, неотъемлемой частью извещения. На практике, в том числе с учетом уже новых положений, конечно же возникнет ситуация, когда нам нужно будет направить запросы разъяснений. Так вот, в отношении запроса на разъяснение, обратите внимание, что на сегодняшний день у нас существует возможность направить запрос на разъяснение по по конкурсу. И в отношении таких закупок установлены разные регламентированные сроки. То есть в отношении аукциона не позднее, чем за 3 дня мы направляем запросы разъяснений. По конкурсу это не позднее, чем за 5 дней. Так как все-таки у нас изменения носят именно оптимизационный характер, здесь под оптимизацией понимается сокращение, в том числе и сокращение сроков по выполнению отдельного этапа в части именно проведения закупки. Законодатель здесь пошел по тому пути, что установлен будет с нового года единый срок в части направления запроса на разъяснение, в части такой возможности. И у участника закупок будет единый срок в отношении конкурса и в отношении аукциона. Не позднее трех дней до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Можно направить будет запрос на разъяснение уже положений извещения. То есть здесь уже не извещение документации, а направляем запрос с отношением извещения. Таким образом, конечно, нам будут сами сроки. Проще учитывать, уже не нужно будет по каждому способу закупки запоминать э, свои сроки. В отношении направления ответа на наш запрос э, о разъяснении положения извещения заказчик дает ответ в течение двух дней, не позднее двух дней, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения положения извещения. Мы направляем запрос стандартно через электронную площадку, заказчик дает ответ в ИИС без указания участника закупки. Дается сам вопрос, размещается сам вопрос и размещается ответ на указанный запрос без указания сведений у том поставщике, который направлен. Еще один важный аспект, на который хочу обратить внимание, это вопрос по внесению изменений в извещении, в отношении продления сроков и в отношении еще одного важного нюанса, в отношении вообще в целом возможности внесения изменений. То есть, по каким аспектам можно вносить изменения. Вначале сроки с вами разберем. Таким образом, если заказчик, у него возникает потребность, неважно, в связи с направлением запроса о разъяснении положения извещения, либо в связи с обнаружением, например, ошибки в извещении, у заказчика есть такая возможность нести изменения в извещении о закупке. При этом Важно продлить срок подачи заявок. При этом обратите внимание, что можно внести изменения и в запрос котировок, и в аукцион, и в конкурс, но важно учитывать срок, а срок этот составляет не позднее, чем за один рабочий день до окончания срока подачи заявок на участие. Конечно же, для участников закупок в этой связи я однозначно вижу, что будут определенные сложности части фактической возможности уже полностью подготовленной, наличие полностью подготовленной заявки, размещения заявки. Далее на практике может возникнуть ситуация, когда заказчик буквально в последний день вносит существенные изменения. И эти изменения влияют на, собственно, состав нашей заявки на участие, на размещение сведений в отношении заявки. Поэтому здесь будьте внимательны, так как законодатель такую возможность предоставляет, соответственно, важно учитывать, важно держать руку на пульсе. Но как нам обещает, опять же, оптимизационный пакет, в отношении миссионных изменений каждому участнику закупок будет направляться соответствующее уведомление, уведомление о том, что в закупке произошли изменения, в том числе это касается даже тех участников, которые не направили заявку, а направили всего лишь запрос о разъяснении положения извещения. Конечно же, второй вопрос, как это будет работать на практике, будет ли работать это все корректно и будем ли мы вовремя получать уведомления об изменениях, ну, как говорится. Так вот, в отношении возможности изменений, единый срок, в течение которого заказчик может нести изменения, это не позднее, чем за один рабочий день до окончания срока подачи заявок. При этом продлевается срок подачи заявок. По каждой процедуре свои сроки установлены в этом случае. Если это конкурс, не менее чем на 10 дней продляется подача заявок. Если это аукцион, не менее 7 дней происходит продление срока подачи заявок. Если это аукцион, по цене до 3 миллионов рублей, если это стройка до двух миллиардов рублей, то не менее трех дней. То есть фактически, вот с чем мы с вами будем работать? Мы с вами будем работать по большей части с пунктом третьим, здесь в данном случае, когда мы участвуем в аукционе, когда мы участвуем в аукционе до 300 миллионов рублей. То есть ну, согласитесь, что все-таки это больший больше пласт наших закупок. Три дня всего лишь будет у участника, чтобы при необходимости внести изменения, перепадать свою заявку на участие. И запрос котировок. вот Что немаловажно, по запросу котировок будет такая возможность вносить изменения в извещении. Соответственно, установлен будет срок продления не менее трех дней в случае внесения изменений заказчиком в извещение о закупке. На что еще я хочу обратить внимание. На слайде я выделила следующее положение, как интересно написал законодатель в этой части. Изменение наименования объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. Но про обеспечение заявок все понятно. Нет возможности, и хорошо, что нет такой возможности увеличивать размер обеспечения заявок. Иначе еще бы одна головная боль была для участников. А вот что касается э, изменения наименования объекта закупки, вот это положение, его можно по-разному рассматривать. Э, можно рассматривать его по-разному в той части, что э, фактически здесь в чем кроется подводный камень. Наименование объекта закупки, само наименование, действительно может остаться неизменным. Но суть закупки без учета изменения наименования, может поменяться коренным образом. Поэтому здесь, конечно же, важно учитывать после внесения изменений заказчиком, собственно, суть самой процедуры, что изменилось, что скрывается под тем же наименованием объекта закупки, а стоит ли вообще дальше участвовать, то есть если стоит участвовать, то, допустим, возможно изменение той цены, которую вы предлагаете, которая у вас изначально рассчитана, например, если вы участвуете в аукционе и так далее. То есть, здесь вот важно на эти аспекты обязательно обращать внимание. Так, дальше... Так, вижу, вижу вопросы. Так, в отношении темы. Нет, мы сегодня рассматриваем именно оптимизационный пакет. Это у нас было изначально заявлено в анонсе вебинара. Это изменения, которые распространяются на 44-й федеральный закон. В должно, да, все входить, в том числе и техническое задание, но ну, вот мы с вами уже говорили, что это все равно будет некая электронная форма документа, все же это не отдельный пункт какой-то извещения, это будет электронная форма, будет это все называться единым понятием извещения, да, в том числе это и сметная документация, но, соответственно, это уже будет в неком другом структурированном виде представлено. То есть, по сути, важно учитывать тот аспект, что меняется форма предоставления информации. С одной стороны, это хорошо. Это хорошо тем, что не будет более тех положений, которые из закупки в закупку повторяются. Это те императивные нормы, которые и так есть в законе, которые для того, чтобы эти нормы работали, их не перечислять в самих положениях. Документации, то есть это основы законодательства, в данном случае законодательства В отношении субсидий для МСП до 15 декабря, если я не ошибаюсь, но, ну, насколько я помню, все-таки верный срок, 15 декабря до этого срока можно получить субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта субсидия была введена в связи с тем, что очередной виток развития коронавирусной инфекции, соответственно, у нас уже очередные выходные не запланированы, были проведены, соответственно, здесь в этом плане по отдельным соответственно, направлением ведения бизнеса, бизнес пострадал и в рамках этого правительства вело соответствующие субсидии. В том числе можно получить индивидуальному предпринимателю, даже если, например, вы работаете сами на себя, если у вас нет сотрудников, но важно проверить именно те работы, услуги, которые вы оказываете по классификатору. Ну, на сайте налоговой это можно буквально в пару кликов выполнить. Так. В отношении дней, вот те дни, которые представлены на слайдах, там, где не обозначено, что это дни рабочие, это все дни календарные. Так, про аукцион у нас с вами дальше эта тема, и мы сейчас с вами уже будем переходить непосредственно к заявке. Итак, вот те дни, которые не обозначены в качестве рабочих дней, это все дни календарные. Те дни, которые рабочие, они так у меня на слайде и помечены в качестве рабочих. Итак, есть у нас отдельная статья, которая регламентирует э, извещение и э, в рамках подготовки заявки на участие в закупке у нас тоже есть отдельная статья. Здесь мы оперируем с вами статьей 43. Статья 43 в редакции... 360 федерального закона, то есть если вы откроете текущее положение статьи 43, вы соответственно эти нормы сейчас пока еще не найдете, нужно смотреть именно с учетом тех правок, которые в силу пока еще не вступили. Вот в этой связи, как я уже говорила, очень удобно пользоваться цветными редакциями законов, где указаны те изменения, которые в силу еще пока не вступили, но будут действовать уже с нового года. Итак, Статья 43 по аналогии с извещением содержит исчерпывающий перечень той информации, которая может быть включена в заявку. Здесь мы со своей стороны при подготовке заявки учитываем только те положения, которые относятся к конкретной процедуре закупки. Если, например, заказчик устанавливает, ну, опять же обратимся к критерию, к нестоимостному, ну, допустим, устанавливает нестоимостной критерий, а вы участвуете в аукционе. Конечно же, это нарушение. Ну, я сейчас привожу такой круглый пример достаточно, но тем не менее, в отношении других положений тоже особенно на первых порах, когда изменения только вступят в силу, могут встречаться ошибки. Поэтому при обнаружении каких-либо ошибок я рекомендую изначально все-таки использовать такой инструмент, как запрос на разъяснение положения извещения. Далее уже при, например, неблагоприятном развитии ситуации вы, соответственно, можете в том числе и обратиться в контролирующий орган. Итак, что же содержит заявка на участие в закупке? Это стандартно сведения об участнике закупки. То есть фактически у нас в статье 43 есть два основных блока. Первый блок под пунктом 1. Это тот блок, который относится к сведениям о самом поставщике. Это сведения об участнике закупки. Далее уже второй блок, это будут сведения о э, поставляемых, о товарах, работах, услугах, то есть о тех товарах, работах, услугах, которые предусмотрены предметом контракта. Итак, первый пункт. Здесь мы традиционно включаем сведения в отношении полного сокращенного наименования юридического лица, фамилия, имя, отчество при наличии номер ИНН налогоплательщика, а также должность лица, имеющего право действовать без доверенности под имени юридического лица. Например, это генеральный директор компании. Без доверенности действует. сведения о нем включаются в состав заявки. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН. Соответственно, учитываем номера ИНН, перечисляем их в составе заявки, адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица, реквизиты иные, в том числе это адрес электронной почты, это номер контактного телефона, это копия документа, удостоверяющего личность участника закупки, это номер ИНН налогоплательщика юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, то есть в случае, если участвует у нас иностранное юридическое лицо, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, либо выписка из ЕГРИП, если ИП участвует, заверенный перевод на русский язык документов в госрегистрации иностранной организации. Далее. В отношении дополнительных документов, то есть в случае, если закупка проводится с преимуществом для УИС и для организации инвалидов, участники, если они имеют отношение к этим видам организации, в составе своих заявок, декларируют свою принадлежность к тому или иному виду организации. Следующий пункт – это декларация о принадлежности участника закупки к СМП – прошу прощения, к социально-ориентированным некоммерческим организациям. Вот в отношении СМП, в отношении субъектов малого предпринимательства, здесь нововведение мы с вами сразу можем наблюдать в той части, что не требуется декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства. Например, проводится аукцион для участия только... СМП СОНКО, участвует СОНКО, он будет декларировать стандартно в составе своей заявки, свою принадлежность к социально-ориентированным коммерческим организациям. Участвует СМП, например, участвует индивидуальный предприниматель, ему уже в составе заявки даже автоматически генерировать, декларировать саму декларацию принадлежности к СМП не нужно. От этого обязательного требования мы с Нового года избавлены. Таким образом, почему мы больше не будем декларировать? Это все достаточно просто. Есть открытые сведения в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть в отношении закупки по 44-му федеральному закону участник при подаче заявки будет в автоматическом режиме проверяться на, на статус СМП, то есть на статус принадлежности к субъектам малого бизнеса. То есть у нас преимущество по 44-му федеральному закону установлено для именно субъектов малого предпринимательства. 223-й это уже МСП, малое и среднее предпринимательство. Учитывайте, что не нужно тем более будет прикладывать декларацию, которую мы так с вами любим, на всякий случай приложить сканированную сканированном виде за подписью руководителя. Экономьте свое время. Сроки экстремально короткие установлены в отношении проведения закупок. То есть, таким образом, не нужно будет этот дополнительный документ прикладывать. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки. То есть, это правило распространяется на все те ситуации, когда мы участвуем в закупке. И, соответственно, предлагаемая сумма является для нас крупной сделкой. На те случаи, когда обеспечение тоже для нас является крупной сделкой. Но в, данном, в данной ситуации, соответственно, мы самостоятельно с учетом своих учредительных документов проверяем Сумму сделки, то есть является ли она крупной или нет. Если она, например, проходит в рамках обычной хозяйственной деятельности, не является для организации крупной, мы по-прежнему предоставляем соответствующее информационное письмо за подписью уполномоченного лица, но ну, чаще всего это в соответствии с решительными документами руководителя организации, мы указываем, что сделка не является крупной, указываем сумму этой сделки и указываем информацию о том, что она проходит в рамках обычной хозяйственной деятельности. Далее, следующий новый нюанс, новое требование, здесь оно выделено на слайде жирным шрифтом под буквой «Н», это подпункт буква «Н». Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 44 Федерального закона. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям установленным в с частями 2 и 2.1. Открываем. Статью 31. В статье 31 у нас стандартно перечислены требования, которые устанавливаются к участникам закупки. Есть единые требования, есть требования дополнительные. То есть единые требования, в том числе, например, это не проведение ликвидации, отсутствие задолженности бюджет в различного уровня и так далее. То есть это в том числе декларирование соответствия требованиям которые прописаны заказчиком в составе извещения о закупке. Но в этой части нас будут интересовать более новые, уже с учетом редакции, пункты 2 и 2.1. Сегодня, если вы откроете текущую редакцию, вы пока этой информации не найдете, но вот с нового года с учетом 360 федерального закона вводятся так называемые дополнительные требования к участникам закупки. Это требования в отношении так называемой предквалификации. В чем заключается суть этих требований? Если участник закупки, вот здесь вот эта информация по части 2.1 статьи 31, с учетом обновленной редакции 44 федерального закона. Если закупка проводится с начальной максимальной ценой контракта свыше 20 миллионов рублей, участникам закупки устанавливается дополнительное требование о выполнении таким участникам закупки контракта либо договора в соответствии с 223 федеральным законом и соответственно в составе заявки необходимо будет подтвердить свое соответствие данным требованиям. Здесь на что обратить внимание? Обратить внимание на то, что имеется в виду в целом наличие опыта у участника закупки, в данном случае именно в соответствии с частью 2.1 статьи 31, нет привязки к тому, что это релевантный опыт, то есть это может быть опыт совершенно из другой сферы, по сути, в целом требуется подтверждение наличия Опыта. И учитывается в том числе стоимость контракта не менее 20% от соответствующей текущей процедуры, от начальной максимальной цены контракта текущей закупки. Поэтому учитывайте данное требование. Это не желание заказчика, это обязательное условие с нового года, но это обязательное требование в отношении тех процедур, по которым начальная максимальная цена контракта превышает 20 миллионов рублей. И вот здесь еще один пункт у нас есть, это часть вторая, это дополнительные требования к участникам закупки по определенным товарам, работам, услугам. Здесь в том числе могут предъявляться различные требования в отношении, в том числе... Наличие на праве собственности определенного оборудования, наличие определенных сотрудников с определенным уровнем квалификации. В том числе это требование уже вот как раз в части исполнения контракта с учетом темы закупки. Но фактически, если заказчик устанавливает требования о соответствии участника закупки дополнительным требованиям по части 2 статьи 31, это является взаимоисключающим условием. То есть в этом случае требования уже по части 2.1 статьи 31 не устанавливаются. Так, я сейчас посмотрю, у меня, возможно, есть. Нет, отдельно нет этой информации. Но, собственно, вот суть... Суть как раз она сводится к тому, что с Нового года у нас действует абсолютно новое положение. Я сейчас говорю про часть 2.1. Соответственно, правила, требования к участникам закупки можно сказать, что ужесточаются. Поэтому участникам следует наработать определенный опыт, прежде чем уже участвовать в процедурах свыше 20 миллионов рублей. И обязанность заказчика будет в самом извещении транслировать соответствующие требования. То есть это не так просто, что по умолчанию это требование устанавливается. Нет, заказчик эти требования в обязательном порядке указывает в составе извещения, в составе требований к заявке на участие в закупке. Далее, участник закупки соответствие свое единым требованиям по пунктам 3, 5, 7, 9, 7, 11 статьи 31 сорок четвертого федерального закона декларирует. Указывает участник в составе заявки реквизиты счета, на которые в случае победы перечисляется оплата за поставленный товар, за выполненные работы или за оказанные услуги. Соответственно, далее... Если установлены требования в отношении критериев в составе заявки, то у нас уже критерии в отношении точнее, предмета закупки под буквой «Р» у нас требования. В случае проведения электронного конкурса, установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 31 44 федерального закона, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, то есть в отношении... В отношении проведения конкурса, мы с вами знаем, что есть стоимостные, есть не стоимостные критерии, но так как мы с вами сейчас обсуждаем те требования, которые включаются в состав заявки в отношении именно участника закупки, то есть вот вернусь на несколько слайдов назад, у нас с вами... Первый пункт, наверху выделен, это информация и документы об участнике закупки. То есть в отношении вот именно этих требований у нас включается состав э, заявки при наличии сведения в отношении указанного критерия, может быть установлен критерий по квалификации участника закупки в соответствии с теми критериями, которые перечислены в статье 32, то есть по отдельным пунктам и в отношении именно сведения участника, это квалификация участника закупки. По-прежнему, если, например, по конкурсу у вас в отношении квалификации, либо в отношении, допустим, предмета закупки, в отношении экологических, функциональных характеристик нечего предъявить, соответственно, нет информации, то в этом случае вы со своей стороны все равно вправе подать заявку, но учитывайте, что в отношении установленных критериев она не получит балл. Далее, то есть в отношении той информации, которая включается в состав заявки по участнику закупки мы с вами разобрали, какие сведения включаются. Перечислен в статье 43 исчерпывающий перечень и в отношении тех требований, которые включаются в состав заявки в части именно предложения участника закупки по закупаемым товарам, работам, услугам. Так вот, пункт второй – это предложение участника закупки в отношении объекта закупки. Включаются характеристики предлагаемого участникам закупки товара, которые соответствуют значениям установленного написания объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 третьей. И стандартное требование о наличии товарного знака, если товарный знак предусмотрен. Далее. Наименование страны происхождения товаров в соответствии с общероссийским классификатором. Вот здесь обратите внимание, что это требование оно распространяется на все процедуры с нового года. Общероссийский классификатор, то есть там, где мы на площадке заходим при подаче заявки, выбираем страну из выпадающего списка. Действовало это, и действует на сегодняшний день обязательные условия с использованием общероссийского классификатора в отношении запросов котировок. С нового года это правило распространяется на все процедуры. Но здесь я думаю, что однозначно все площадки для удобства своих пользователей доработают в том числе структуру заявки и уже будет использоваться общероссийский классификатор. То есть нужно будет выбрать страну или страны происхождения товара. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услугам, требованиям, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, к определенным товарам, работам, услугам. То есть заказчик, со своей стороны, при формировании извещений указывает специфику проводимой закупки, в том числе устанавливает требования в отношении объекта закупки и перечисляет требования к составу заявки на участие, ориентируемся на соответствующий предмет и на соответствующие требования установленные, установленные заказчиком. Далее, предложения по критериям, которые предусмотрены по пунктам 2 и 3 части 1 статьи 32, то есть это предложения в отношении критериев по экологическим, функциональным, техническим характеристикам объекта закупки, и это э, критерий, который в том числе может быть установлен в отношении стоимости э, стоимости расходов на эксплуатацию, ну, в частности, это э, требование отношении контрактов жизненного цикла. При этом, так как это критерий, это не основание для отклонения заявки, отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Но по этому критерию понимаем, что балл мы не наберем. И на информации документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, стандартное требование оно осталось. Предложение участника закупки о цене контракта, то есть продолжаем статья 43, здесь также может быть установлено требование в отношении цены контракта, но мы понимаем, что для электронного аукциона это требование не актуально, ввиду того, что в ходе проведения торгов определяется цена. Предложение участника закупки о сумме цен единиц товаров работ услуг, если у нас закупка без определенного объема, по части 24 по 22. формация документа предусмотрена нормативными правыми актами по статье 14 то есть если у нас предмет закупки подпадает под особенности закупок с применением норм национального режима ограничения условия допуска и запрет на допуск иностранной продукции работу услуг оказываемых иностранными лицами в случае отсутствия таких информации и документов, заявки на участие в закупке, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств. Здесь еще одно важное замечание. Дело в том, что если по закупке установлен запрет, например, запрет на поставку иностранной промышленной продукции по 616 постановлению. Участник закупки указывает страну происхождения товара, допустим, Китай. То есть предлагает участник в составе заявки промышленную продукцию, страна происхождения Китай. В этом случае заявка будет автоматически отклонена. То есть вот он для чего нужен классификатор стран мира. Выбрали из классификатора страну происхождения товара. Это страна происхождения товара, иностранное государство, не ЕАЭС. То есть ЕАЭС наравне с Российской Федерацией имеют преимущество. В отношении иностранной страны происхождения товара, если заказчик, соответственно, установил запрет на допуск иностранной продукции, то в этом случае заявка участника закупки на основании указанной информации в составе заявки с использованием классификатора стран мира будет отклонена. Поэтому обращайте внимание, То есть, такая заявка, она до заказчика даже не поступает, она автоматически отклоняется. Далее, и на основании статьи 43, вот мы с вами рассмотрели все те сведения, которые могут быть включены в состав заявки в отношении конкурса, в отношении запроса котировок, в отношении аукциона. Так вот, в отношении э, статьи 43 здесь еще мы с вами найдем э, информацию по м, автоматическому отклонению заявки на участие в закупке. Вот здесь я привожу выдержки статьи 43 э, в отношении новых причины для отклонения заявки, что я подразумеваю под автоматическим отклонением. То ситуацию, когда заявка не поступает заказчику, заявка автоматически подлежит отклонению со стороны оператора электронной площадки. Первый случай под буквой «Д», он у меня на слайде перечислен, это как раз та ситуация, когда установлен запрет на допуск иностранной продукции, и участник закупки указал как раз иностранное государство в составе своей заявки, выбрал из автоматического списка на площадке с использованием классификатора стран мира Китай, например, заявка будет отклонена. Далее еще одно новое основание, оно было введено в связи с тем, что у нас обновились правила в отношении использования гарантий в закупках, У нас упро, были упразднены те основания, которые предусмотрены гражданским кодексом, здесь уже с учетом специфики именно закупочной деятельности введено понятие независимой гарантии. И соответственно новая причина появилась, связанная непосредственно с предоставлением информации по независимой гарантии. Отсутствие номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенных в ЕИС. Вот то, о чем вначале я говорила, несоответствие идентификационного кода закупки для обеспечения заявки на участие в закупке, которая которой выдана независимая гарантия, и КЗ закупки указанному в извещении. По этому основанию мы самостоятельно всегда гарантию проверяем. Проверяем гарантию на предмет совпадения ИКЗ указанного независимой гарантии с номером ЭКЗ, который, который указан по конкретной процедуре закупки. Вот это одно из ключевых требований. Далее проверяем стандартную сумму, которая указана в независимой гарантии. В отношении субъектов малого предпринимательства участник не СМП участвуют в закупке для СМП, заявка тоже подлежит автоматическому отклонению, до заказчика она не, э, не доводится. Но ну, это случай, который распространяется исключительно на закупке, которые проводится среди э, СМП, среди субъектов малого предпринимательства. Подача заявки участникам закупки, которые являются иностранным лицом, в случае установления соответствия со статьей 14 запрет на допуск, соответственно, к работам, услугам иностранных лиц. Вот такие вот выдержки. Это, естественно, не все основания, потому что у нас есть основания, которые перекочевали из прежних требований в части отклонения автоматического заявки на участие. В новые обновленные положения 44 федерального закона. Но вот те основания, которые являются новыми, здесь я на слайде перечисла. Итак, сейчас мы с вами еще для закрепления материала, для упорядочения материала перейдем к процедурам уже с указанием конкретных способов, то есть на что обратить внимание при подготовке заявки на конкурс на аукционный на запрос котировок. С нового года заказчики проводят конкурс только в электронной форме, с учетом изменений, которые были внесены, уже утверждены 360-м федеральным законом. То есть вот те статьи, которые на сегодняшний день регламентируют, в том числе общий порядок проведения конкурса, в том числе без учета электронной формы, с учетом бумажной формы, эти статьи будут упразднены. Соответственно, уже обращаем внимание здесь на 48 восьмую статью, на статью 54.1. И в том числе на статьи в отношении извещения и в отношении заявки на участие. Первая часть заявки на участие. Что содержит? Напомню, что в первой части заявки на участие в закупке содержится сведения в отношении предлагаемых товаров, работы, услуг, так называемые, в том числе, конкретные показатели. По электронному аукциону останется разделение заявки на части, первая, вторая и третья часть заявки. Третья часть заявки – это ценовое предложение участника. В отношении первой части заявки мы указываем в первой части заявки сведения с учетом положений статьи 43, а именно это – под пункты А, Б, Г, пункта второй части первой, о чем идет речь. Пункт под буквой А говорит нам о том, что характеристики, предлагаемые участникам закупки товара, соответствующие показателям, которые установлены в описании объекта закупки. В случае, соответственно, установление таких требований. Наименование страны происхождения товара – обязательное требование в случае установления соответствующих условия в отношении конкретных показателей. Предложение по критериям, вот здесь обратите внимание, могут быть установлены критерии в отношении первой части заявки. Это критерии по пункту 2 и или 3 части 1 статьи 32. Критерии в отношении расходов на эксплуатацию, ремонт товаров, использование результатов работ – и критерии в отношении качественных, функциональных экологических характеристик объекта закупки. То есть могут быть эти критерии в отношении конкурса стандартно не установлены. В отношении первой части заявки, в том числе стандартно мы предоставляем сведения в части наличия, при наличии точнее эскиза, рисунка, чертежа, то есть та информация, которая относится именно к объекту закупки. При этом отсутствие информации не является основанием для отклонения такой заявки. В случае отсутствия информации в отношении критериев, имейте в виду, что если критерий установлен, а нам нечего по этому критерию предложить, то, соответственно, мы можем все равно участвовать в закупке, но в отношении К критерия мы получим 0 баллов. Мы в случае указания верной информации в составе заявки будем допущены, но по критериям мы наберем 0 баллов. Далее. Вторая часть заявки. Здесь мы уже раскрываем сведения в отношении своей организации. Здесь вот мы предлагаем решение об одобрении сделки, декларация о соответствии участника закупки требованиям по части 1 по статье 31, реквизиты счета участника закупки. Далее, если установлен критерий, например, в отношении квалификации участников закупки, либо, например, в отношении наличия финансовых ресурсов, либо в отношении наличия собственности, в собственности, например, оборудования. В этом случае, соответственно, при установлении такого критерия предоставляем в составе своей заявки также информацию. Но отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям. Это вторая часть заявки. Здесь еще Могут требоваться документы, подтверждающие соответствие товаров, работы или услуг, требований, которые установлены законодательством. То есть все это будет в составе извещения о закупке перечислено. В отношении статьи 14 могут быть стандартно установлены запреты, ограничения условия допуска. И в случае наличия особенностей при проведении закупки с учетом норм национального режима уже в рамках тех требований, которые заказчик установил, мы предоставляем необходимые документы. Здесь обращаем внимание на наличие в том числе запретов, то есть в отношении установления запрета на допуск иностранной продукции, если участник предоставляет сведения об иностранной продукции в составе своей заявки, заявка будет отклонена. И третья часть заявки – это предложение участника о закупке о цене контракта. И э, если это конкурс без определенного объема э, по статье 22, то, соответственно, это уже предложение участника закупки о сумме, цен, единиц, товаров, работах, услугах. То вот такие вот сведения мы предоставляем в составе конкурса, в составе, э, точнее, конкурсной заявки. Меняется и алгоритм проведения закупки. В отношении направления сведений, здесь обратите внимание, что э, до проведения процедуры подачи ценовых предложений э, происходит рассмотрение и оценка первых частей заявок, если э, по конкурсу, соответственно, был установлен критерий, критерий для оценки. Это будет и рассмотрение, и оценка уже допущенных заявок, допущенных первых частей. Меняются сроки. На сегодняшний день вот здесь я привожу сравнительную таблицу. В правой части правила, которые действуют сегодня, посередине на большей части слайда, это правила, которые будут действовать с Нового года. На сегодняшний день есть зависимость от начальной максимальной цены контракта. То есть, те сроки, которые установлены для рассмотрения, для рассмотрения оценки первых частей заявок, они прямо зависят от суммы от начальной максимальной цены контракта. С нового года, независимо от начальной максимальной цены контракта, закупки заказчики должны будут рассмотреть первые части заявок в течение двух рабочих дней со дня следующего за даты окончания срока подачи заявок на конкурс. Но здесь исключения все равно останутся, но эти исключения касаются уже не начальная максимальной цены контракта, а эти исключения касаются предмета закупки, то есть с учетом специфики, если это, например, научно-исследовательские работы, если это произведение литературы или искусства, работа по сохранению объектов культурного наследия и так далее. То есть полный перечень мы сейчас на то есть перечислять его не буду. Так вот, по этому перечню первые части заявок рассматривают оценивают в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок. Здесь уже речь идет про рабочие дни. Вообще, по большей части у нас все же учитываются рабочие дни, хотя в некоторых случаях у нас по классическому варианту остались календарные дни, но все-таки в том числе и с учетом, так называемых дни рабочих дней, с учетом праздничных дней, которые у нас повторяются из года в год, длинные праздники, конечно же, здесь однозначно требуется в отдельных случаях устанавливать рабочие дни. Ну, то по примеру, в том числе конкурса, мы видим, что на отдельные этапы отводятся именно рабочие дни. Далее у нас происходит процедура подачи окончательных новых предложений. И э, следующий этап – тоже уже рассмотрение э, и оценка вторых частей заявок. Э, на что обратить внимание при э, учете сведений в части рассмотрения оценки первых частей заявок? По каким причинам заявка может быть отклонена? То есть, по каким причинам заявка отклонена – отстранена от участия в части именно рассмотрения первых частей заявок. Это не предоставление информации, это э, сведения в отношении участника закупки в первой части заявки, это выявление недостоверной информации. Вообще в части недостоверной информации стандартная заявка может быть отклонена на любом этапе. Далее, следующий этап. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения оценки первых частей заявок, участия в закупке, оператор электронной площадки направляет уведомление каждому участнику. Важно это уведомление учитывать, то есть это дополнительная информация для поставщика. Во-первых, это сведения о том, допустили заявку или нет стандартно. То есть допустили, дальше участвуем в закупке. Ну, по собственному усмотрению, естественно. Не допустили, все. Для нас на этом закупка закончилась. Ну, имеем право также и обжаловать действия заказчика в части недопуска. Чем еще полезно уведомление? Уведомление полезно тем, что нам в уведомлении приходит информация о наилучшем предложении, которое было направлено в составе заявки участникам закупки, соответственно, без наименования такого участника. В уведомлении есть сведения о наличии признанных соответствующим освещением осуществлении закупки заявок на участие в закупке, которые содержат информацию в отношении иностранных товаров и услуг. Здесь учитываем с учетом специфики статьи 14, с учетом участия в закупках с применением национального режима, и сведения в отношении товаров российского происхождения стандартно, без указания информации поставщика поставщикам. И дата проведения процедуры подачи предложения о цене контракта. Соответственно, это этап, который мы называем передошкой. подачи окончательных ценовых предложений. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения оценки первых частей заявок каждому участнику такое уведомление уходит. Далее следующий этап, в нем участвуют только допущенные участники, это процедура подачи предложений о цене контракта. В течение процедуры подачи предложений о цене контракта, это всего лишь один час, здесь тоже видим что-то новое особенность, одно ценовое предложение мы можем направить. То есть таким образом, учитываем, что наше ценовое предложение не должно быть равно и не должно превышать ту цену, которую мы изначально в заявке заявили. Далее, в отношении уже обновленной информации с части ценовых предложений участников, следующая финальная стадия – это этап рассмотрения вторых частей заявок. Так, сейчас перезапущу... Презентацию Поставьте, пожалуйста, плюс, если презентацию видите. Далее. Вот Что-то что случилось с презентацией. Так так как, не знаю, по какой-то технической причине презентацию нельзя дальше демонстрировать, я сейчас своими словами озвучу в отношении аукциона, что для нас изменится. В отношении аукциона, Сама процедура коренным образом поменяется. Здесь особое внимание обращаем на порядок проведения аукциона. Порядок проведения аукциона заключается в следующем. Во-первых, с учетом положений 44-го федерального закона, аукцион у нас провозглашается приоритетным способом закупки. То есть заказчик со своей стороны обязан провести, точнее проводит аукцион, в тех случаях, когда, соответственно, нет необходимости устанавливать дополнительный нестоимостной критерий и когда закупка не проводится в формате запроса котировок То есть в этом случае заказчик проводит электронный аукцион. Стандартно существует правительственный перечень с учетом определенных товаров работы услуг заказчик обязан проводить именно Аукцион. И э, такие же перечни могут быть э, выпущены на уровне соответствующего субъекта, то есть на уровне региона. А... В отношении опциона меняется процедура участия в закупке. Нет больше разделения заявки на первую и вторую часть заявки. Сведения участник закупки предоставляет и в отношении конкретных показателей, если они установлены, и в отношении сведений об участнике закупки в единой форме. В составе единой формы заявки на участие в закупке участник дает информацию и в отношении товаров, работы, услуг, и в отношении сведений об организации, либо об индивидуальном предпринимателе. И фактически сам электронный аукцион, об этом есть информация в составе, положи, в положениях 44-го федерального закона, электронный аукцион начинается с того, что проводятся тарги, заканчивается этап приема, Заявок на участие в закупке. Далее начинается, начинается торговая сессия, и участники закупок, закупки предлагают свои ценовые предложения. Меняется и порядок участия в процедурах, в процедуре электронного аукциона. Сокращается срок подачи ценовых предложений. Если, например, сейчас у нас после подачи ценового предложения предусмотрено продление времени после каждой ставки, в течение 10 минут на сегодняшний день участники могут подавать свои сниженные ставки, то с нового года это время сокращается до 4 минут и появляется общее время, то есть общее время в отношении проведения электронного аукциона. Более пяти часов аукцион длиться не может. Фактически все начинается с того, что мы после отправления заявки сразу выходим на торги, подаем ценовые предложения, а далее уже сведения в отношении информации о товарах, работах, услугах. В отношении сведений о, о, об организациях, об индивидуальном предпринимателе направляется заказчику на рассмотрение. То есть таким образом заказчик видит всю ту информацию, которую мы подаем в составе заявки после проведения торгов. И вот здесь вот тоже до вебинара поступали вопросы в части конкретных показателей. То есть может ли заказчик... Указать конкретные показатели в составе заявки конечно же для того чтобы заказчик определил соответствие своей потребности соответствие предмету закупки конкретные показатели могут быть им установлены но эти сведения они поступают уже после проведения торгов с учетом, точнее, вместе с информацией о поставщике. То есть всю картину заказчик будет видеть сразу. И документы участника, и документы, которые в составе заявки, и документы, которые поступают из единой информационной системы, и сведения в отношении товаров, работы, услуг. Поэтому, конечно же, здесь я... Предвосхищаю, что новую жизнь получит так называемая схема Таран. Если нужно дать расшифровку, что обозначает схема Таран, поставьте, пожалуйста, плюс. Если на этом не нужно останавливаться, то поставьте минус. Так, так, вижу, вижу, вижу. Схема Таран заключается в следующем. Есть три участника. Допустим, три участника, которые в сговоре между собой. При этом два участника, все три участника допущены к участию в торгах, они в сговоре, есть еще добросовестные участники, назовем их так. Так вот, из числа трех участников, которые в сговоре, два участника при выходе на торги сразу начинают активно сбивать начальную максимальную цену. Сбивают на нее настолько активным, в том числе с использованием аукционного робота, что остальным участникам, добросовестным участникам, не тому третьему, а именно добросовестным участникам, им уже невыгодно в этой закупке участвовать, так как видишь, что цена упала до совсем низкой цены, до нерентабельной цены. Поэтому добросовестные участники просто в такой процедуре не принимают участия, не подают новых предложений. И вот наступает время, когда эти два активных участника торговались до самого минимума, уже больше никто ставок не делает, и это может быть в первой фазе торгов, может быть во второй фазе торгов участник закупки, третий, который до этого молчал, но который тоже с ним взговаривает, подает свое ценовое предложение, которое по весьма привлекательной цене которая будет в том числе интересна и добросовестным поставщикам. Но так как цена там уже давно упала, добросовестным поставщикам нет интереса в этой закупке участвовать. Что происходит дальше? Дальше происходит рассмотрение, как это происходит сегодня. Рассмотрение вторых частей заявок участника, первого, второго, которые активно цену сбивали, упали до самого минимума. Их отстраняют эту от часть, заявка по второй части признается не соответствующим требованиям, соответственно, остается один участник, третий, который тоже с ними в сговоре, но который предложил ценовое предложение, которое по ранжированию вышло на третье место. Соответственно, этот третий участник, он контракт как раз-таки забирает, потому что его заявка соответствует требованиям по второй части и он забирает контракт по весьма привлекательной цене. С нового года возможно, что эта схема получит с учетом обновленного, обновленной процедуры электронного аукциона новую жизнь, ввиду того, что торговаться мы будем в первую очередь, а потом будут рассмотрены заявки на участие. То есть фактически заявка же может быть отклонена уже на следующем этапе с Нового года не только по причине несоответствия документов участника, а по причине несоответствия требований по конкретным показателям. А это, по сути, вообще ничем не грозит участнику закупки. Вот, кстати, те основания, которые у нас действуют сегодня в отношении троекратного отклонения участника закупки на одной электронной площадке в течение одного календарного квартала, когда участник теряет третье свое обеспечение – они у нас перейдут и э, в новые в новые положения 44-го федерального закона. То есть здесь основания эти, они тоже будут иметь место быть. Но э, в отношении тех э, положений, которые касаются именно сведений об участнике закупки, в отношении информации, которая из ЕИС приходит, в отношении сведений, которые участники подают э, в части предоставления сведений э, о своей организации, либо об индивидуальном предпринимателе. Здесь вот такой вот нюанс. В части запроса котировок. По запросу котировок, то есть фактически мы с вами тоже ориентируемся, что такое, почему не включается презентация. Мы ориентируемся с вами на общие требования, которые у нас перечислены в составе заявки на участие в закупке, на общее положение, статья 43 в том числе. Здесь мы учитываем в том числе, что с нового года может быть продлен срок подачи заявок. Сейчас вот та редакция, которая действует по запросу котировок, она действует у нас короткое время, 9 месяцев с 1 апреля текущего года по 31 декабря. с нового года уже тоже будут изменения, но они не столь значительны по сравнению с другими способами закупок. И одно из положительных изменений – это возможность внесения изменений в извещении в запросе котировок. И в случае внесения изменений, соответственно, сроки будут продлены. Так, сейчас посмотрю, какие у нас... Какие у нас вопросы? Так... Ну, а аукцион, вижу, по аукциону были вопросы... С вами разобрали. По 223-му федеральному закону мы с вами сделаем отдельный вебинар. Да, вот по электронному аукциону еще одно уточнение. Подаем заявки. Заканчивается срок подачи заявок. Два часа истекает. Следующий этап сразу же наступает по истечении двух часов с момента окончания срока подачи заявок. Это процедура торгов. После проведения торгов, которые могут максимум длиться пять часов, этап рассмотрения заявок. Нет, в аукционе до проведения торгов заказчик не будет видеть, кто участвует в закупке. Сведения направляются после проведения торговой сессии. Заказчик может отклонить участника после торгов. Сейчас на вопросы Алексея отвечаю. Победитель в торгах не автоматом становится победителем. Он победил торговой сессии, то есть с учетом ранжирования участник из-за минимальной цены занимает первую строчку, а после проведения торгов этап рассмотрения заявок. То есть на этом этапе стандартный участник может быть отклонен. Да, вот, то есть, Алексей, у вас четвертый пункт, это вот как раз верное замечание. Все участники автоматом допускаются, заказчик не знает участников, после торгов может быть заявка отклонена. В отношении согласия, согласия не требуется. Это есть отдельная статья, но честно скажу, что номер сейчас не подскажу. С учетом оптимизационного пакета согласия не требуется. По какому критерию до аукциона? У нас в отношении допуска до аукциона здесь вообще не будет вот этого барьера. Будут участники все, те, кто заявки отправили. Но учитывая все-таки случай автоматического отклонения со стороны именно оператора, о чем мы с вами сегодня говорили, все участники будут допущены, а далее уже... По итогу торговой сессии, после торговой сессии будут рассмотрены заявки. В отношении трехкратного отклонения, это отклонение по сведениям в отношении участников таким вот образом отвечу, это не а, сведения в отношении а, предмета закупки. Но в том числе, обратите внимание, что это и основания, которые у нас новые предусмотрены с учетом а с учетом независимой гарантии, в том числе. Ну вот, под конец <с Stop the capitulation> и компьютер здесь появилась презентация. Так, Да, по 223 будет, будет отдельный бинар. В отношении запроса на разъяснение нет указания, что это э, дни рабочие. Так. По части 2.1 один, статьи, тридцать Это только контракты по сорок четвертому и договоры по 223 двадцать федеральному закону. Коммерческие нет. Предоставляем сведения из реестра контрактов. Вроде на все вопросы я ответила. Уважаемые участники закупок, мы сегодня с вами рассмотрели вопрос по подаче заявки с учетом оптимизационного пакета, с учетом тех правил, которые вступают в силу уже совсем скоро, с нового 2022 года. У нас в этом году еще запланированы также вебинары в части возможности направления жалобы через Личный кабинет ЕИС, и будет у нас вебинар, посвященный вопросу и ответу. Заранее вы можете присылать вопросы мне на электронную почту. И будет у нас итоговый вебинар в конце года. Это уже заключительный вебинар в этом году. Я приглашаю вас поучаствовать в остальных моих вебинарах, которые уже запланированы. Вы можете найти информацию о них. О них на сайте УТС в разделе «Академия продаж». В разделе события. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.